Смотрите, друзья, разбитая колона россиян, здоровая, не знаю сколько, вот техника всяческая и посмотрите, с чем они ехали. украина 10-й В этом году, они думали, что мы вообще какие-то хахли, но тут оказались казаки, козаки украинские, которые разбили этих окупантов в пух и прах. Смотрите, они ехали с обычными шоломами, с щитами. Они думали, что в нас проконают так, как в Москве, в Питере або в другом российском городе, але вышло не так. ОМОН не доехал, друзья. ОМОН стал на подъезде до Харкова.